Великий Рим продолжает свои завоевания в блин, ладно, Британии под нашим контролем, и свебы ковыряются все так же в грязи. Неправда. Все, Уже все, не в грязи. Все правда, правда. Ладно, все, всем привет с вами. И Гриффинсон, и мы продолжаем, даже как их сообщили вам. Это как ни странно, правда. Так, сейчас я прокачают прокачаю целую кучу своих командующих, которые качнуться успели. Так. и плюс, я думаю, вообще, как сделать. У меня тут два стака войск есть. И еще два стака. Я думаю, два стака послать в Британию. Потому что иначе будет совсем скучно. Хотя бы надо, чтобы был какой-то интерес. Два стака пошлю туда, пока они там все захватывают. Остальные все войска пошли на юг. Хочу я в Испании уже торгнуться сразу, одновременно с этим. Mm -hmm. Так что сейчас мы улучшим всех моих солдат. Отлично. Еще улучшаем. Ну, а у меня одна цель пока что. Это анарты. Анарты, царские скифы и, короче, на юг. Такие бомжи, короче, у него в планах. Не слушает его. Ничего интересного, короче, как обычно. Ладно, шут. Почему, как обычно? <laughs> я пошутил. <laughs> Все, охрененно интересно. Варваров, свебов. Поэтому смотрите С за них. точно. <laughs> Именно замечу варваров, свебов. Слебов. <laughs> да. Ладно, снесу я тут некоторые здания, которые тут выполняют роль уже никакую. Надо их уничтожить. Нести. раз Так, лучше. тогда эту армию я направлю к Туру, городу. Так. И эту армию к Белзу. Сейчас я хожу. Ну, так, в планах то, что мне. Я, короче, вон, рисую. Я вот сначала сюда нападу, на Бурдигалу, потом пойду на юг, потому что снизу Вибиски, и снизу находятся Коситаны. Это эти испанцы. Их тоже надо будет атаковать. Потому что, ну они да. в, потому что они в союзе с вебисками надо одновременно их будет долбить всех Ну, я бы на твоем месте сначала вот напал на, если, ну, говорить о Британии, то я бы сначала напал на Думнонов, которые mm -hmm. возле e mm -hmm. Ну, да, скорее всего, я так и сделаю, но они, по-моему, в союзе, если не ошибаюсь с Сейчас посмотрю mm -hmm. Посмотри А, нет, хотя они вообще никак не сменяют e ну человек захватишь, там закрепишься? И, кстати, я почему-то даже не знаю, что Думноны существуют, лол. типа они очень неизвестные фракции. Странно, я их вижу. Я их тоже вижу, но, типа, я не могу их на карте выбрать. Короче, странновато. Так, ладно, пока я улучшаю своего команду еще. Тут у нас... Да, кстати, у нас сейчас тут будет восстание еще в этой провинции. Проблемка небольшая. Только вот прикол в том, что у меня провинция такая странная, что она растянута очень далеко и Бибракта считается это той же самой провинцией, поэтому, скорее всего, в Бибракте восстание будет. Я почти в этом уверен. А, ну, кстати, у меня вообще-то есть еще один легион потайной, который я могу сюда привезти. Потайной? Вот, да, такой засадный легион. Он сейчас прибежал в Бибракту, все теперь, если будет восстание, то мы сразу уничтожим восставших. Так, а что делать с влиянием? Я вот, кстати, подумал, я честно говоря даже не знаю, надо ли делать республику, ой, империю, то есть он дает, дает ли такое огромное преимущество я, Честно говоря, так и не понял Смысла Самослового ну, нету особого Чисто так для, для прикола можно сделать По фану Да yeah. По фану восстание <laughs> по всей стране Потому что наверняка много кто будет недоволен подобным решением Почему это? Я, я был бы доволен Если бы тебя была в стране империи Ну да Что не нет? Не знаю, не знаю Блин, я вот кстати сейчас полную хрень сделал, а ну хотя Какая разница Там скорость, а это нет Эдикты плюс один, скорость исследования плюс 20% свой человек набора, то есть. Но да, там все то же самое, если ты посмотришь. Там единственное oh, отличие, oh, это oh, только oh, общественный oh, порядок oh, падает. Лол, царские скифы, mm -hmm. богатые у меня написано. Интересно. Ну. No... Мы это скоро исправим. знаешь, Прикол. Слышь? Но, я с Кифом предложил торговлю, они типа написаны высокой вероятность. Я попросил у них тысячу монет, они отказались. А на следующий раз торговые торговый союз, они вообще низкие написаны. Че за хрень? Я первый раз такое вижу. Странно. Да уж, странно. Че они такие дерзкие? Там опять-таки какая-то баба у них, я что то не понял, раньше такого не было. Что они сделали с игрой? Сирплайна предполагали это баба, блин. Это вообще нереально. Какая-то чушь собачья. Такого не было в Древнем Риме. В древнем мире, точнее. Ну, и в Риме тоже. Ну, у меня бабы тоже правят. Она вышла замуж за какого-то карпа. Изодуса. Гарпа за рубль. Был царевич, который на лягушке там женился, а, тебя, короче, это Баба замуж вышел за капа. какая-то всадница. Важный персонажи. Я давно ездится в мире не сравниться с ней. а ее боевых подвигах верхом на коне уже слагают легенды могли yeah. бы пройти командные коницы, но это воздух между Икуаном и соперниками. Я подумал, она на коне, в смысле, на чем-то коне катается. Круто. Пошла легенда ее. Отличное владение чем-то конем. Ну ладно, небольшое это отступление. Так, подвигаем войска к уже потихоньку Через два хода нападем уже на анартов, наконец-то Наконец-то я, я по-прежнему не могу ничего исследовать, да? А, ну, так, типа, всадников еще один ход будет изучаться Конный завод, серьезно? Вот the fuck? Ну, я этот прикол уже слышал По-моему, ты говорил, нет? Нет. Значит, это кто-то. Там были типа трупы. Трупный. Нет, что такое, Короче, трупный не, не. завод или что? Я помню, конный завод был. -то... Ну, я то ли играл с кем-то, да, по-моему. Говорил исследование конный завод. Так, рыбацкое селение. Ну, я не знаю, строить... стоит ли строить. Пища плюс 3. Но у меня так 30D пищи. Мне дай пищу. Подгони немножко. Буду себе на этих, на колесницах вести пищу тебе Повозки там просто <laughs> Да, повозки Из колесницы. Беспрерывная повозка будет время идти Просто перениться повозок Так, она а артает, давайте-ка я вам... А я могу им войну объявить? Так, бить а... войну А я, кстати, забыл про армию, у меня так вот стоит А если с ними разорвут торговый договор? Прекрасить так для торговли. Я зависимый, да Зависимый Оп. Ты зависишь Видишь, от вино. наркотиков, наверное Да уж, блин Употребляешь Моя баба зависит от наркотиков Наркоманка херов царица, съебов Царица еще, бля Так, меня опять денег дофига, я не могу их потратить Ну, ты знаешь, куда их тратить Неужели тебе нужно напоминать? А, не, я найду, куда потратить тогда Сукин сын Так, урон в бою у отряда Блоковозов, плюс 5%. процентов Так, а вот это, надо Так, а в скорости... вот, вот это надо так царство не то. блин не тут царство давайте дам 2000 короче а это будет до рода у, мы... походу... у тебя походу вся в этих как Love это называется чем yes. ага, спасибо. она как-то пигментация называется, been... кожа я забыл. Короче, твой это чувак, ну который проискал то, что. Э, Рим принимает ваши дыры, или что-то такое кроискал. Yeah. Нет, там очень угарное, блин. Как же это звучало-то? Можешь еще раз дать дары. <laughs> еще раз. Ладно. <laughs> нет, там фраза постоянно меняется. Ну, а, ладно. нет, типа ты, ты говоришь, как римлян. Римлянин. <laughs> oh. Что там про дары сказано, ну, ладно. Да и хрен, сын. Дышай хоть. Давай. Так. Вибиски. Ну, кстати, вообще-то эти вибиски и кассетаны они уже полу-испании захватили. Разрослись. Нормально. Они разорвали с вами договор нападения. Ну, ты ладно. Восстание. Какой позор. О мой бог персонаж приобрел дурную славу блин, а нарта посадили тургород твою мать э, ну ладно, надо отхватить хотя бы один кусок дальше будем со скифами воевать с царскими скифами тем типа, более они будут побитыми сейчас это мне мож не может не радовать Хури и Бибакул поднялся Атака! Куда побежали? Ну-ка стоять, мятежники Олды на месте Да, олд, как всегда на месте duties, Я их убил, у меня порядок возрос Wow. Нормально. То есть не, не упал после того, как уничтожаешь этих восставших Поднялся. Что наблюдаешь на этих на вибисков? Да, сейчас надо с ними растворгать все договоры, которые у меня были. Of the afterlife. Да, да. Spare my ass. Spare my ass. <laughs> Что это значит? Пику тебе в жопу. Uh, объявление войны после заключения договора или сразу после своему считается предательством ну, -то. тогда у меня есть другой вариант хотя подожди как? Uh, блин я с ними ничего не заключал hunting, so be... так что я могу на них напасть да могу ну и ладно я меняю свою траекторию похода пофигу. Нифига ты. Все, римляне уже в Испании. Нормально. Так. И давайте пошли с нашего протектората убьем. Понимаете ли, поставим требует, чтобы напал на Эйценов. Цвет я, наверное, должен с них требовать, чтобы они воевали, не сидели у дома. Черт, варвары. Надо научить их уму разум. Рим покажет, как нужно себя вести. Покажет. Так, давайте построим... Хотя, я не знаю, мар масса, марсовое поле оно тут бесполезное. У меня тут и так уже ничего, скоро не будет никаких войн. Поэтому строение военное лучше вообще не строить. Так. Там кто-то скорбил меня, надо разобраться с ним. Сейчас я. Надо. Сейчас я построю все здания, оставшиеся здесь. Так, медиалайни, давайте лучше форум поставим. Так, и что там, кто требует внимания. Абгур сообщает, что у птиц прекрасный аппетит, верный знак, что боги милостивы к нам. Что? Что сказали птицы? Это нужно отпраздновать. Закладь белую овцу, закладь белого быка, ничего не делать. Э, Для меня все эти три варианта, точнее четыре, одинаковые вообще. Ничего не делать, закладь белую овцу и быка или отпраздновать, это одно и то же просто. Давайте хотя бы отпраздновать, наверное. Юпитер хранит нас, это нужно отпраздновать. Нужно пожертвовать великому Юпитеру белую овцу, чтобы отблагодарить его за милость. Хвала богам следует принести в жертву ПК, чтобы показать нашу благодарность. От этих вестей тепло на сердце, а Епитеру только этого и надо. Короче, ладно, пойдем отпраздновать, набухаемся как следует. говно, да? Да, я думаю, это следует сделать в первую очередь. Так, броня всех отрядов плюс 5%, атаку ближнем бою плюс 5%. Ну и Отлично. Заручиться поддержкой Убедить сомневающиеся поддержать вас Чтобы ваше политическое положение улучшилось Давайте это и сделаем Сколько у нас? 63% Осталось 2% И еще давай заручимся поддержкой 65% Не хватает денег нам И не хватает верности некоторых партий Точнее обе партии меня сейчас не любят Короче, надо через ход взять и оберить империю, я так думаю. попробовать. Я так понял, это полная жопа будет, скорее всего, я сейчас даже не пойду в атаку на испанцев, ни на кого в атаку не пойду. Mm -hmm. Там потому что резко падает порядок во всех провинциях, я боюсь, из-за этого восстание будет везде. Поэтому с, по времени, наверное, с нападением. Сейчас пока просто я сяду где-то вот своими отрядами. Так, кто-то мне пишет, или тебе. На мне. Контакт. Да. да. Мне никто не пишет. Ну и ладно. Ладно, сейчас. Так. Сейчас. Найму я еще пару агентов. То я могу нанять несколько лазучек новых. То старые сдохли. Ты ч? Умерли вообще-то. кто-то убил. Естественная смерть Венерада. Кто это такой? Политик? ну хрен с ним. Просто идите все нахрен. Блин, как смысле чума? Опять чума? Ну, это твоя излюбленная. Твоё излюбленное занятие. Писал уж блин точно. Центр иностранных языков, yes. начал прямую трансляцию, Написали. Нахер мне это вообще пописать писать? Типа я идеально знаю English. Просто. English. Просто it's my favorite language. Major. Гетты уже... Куда это гетты летят? А, собирать. они тваются Нартом, берили. Ну, вообще-то их И там проинц. уже раз, разнесли, у них провинцию захватили, по-моему. Геттов? Да, у них сейчас нет территории. Страна куда-то а, не нет, управлять? есть. есть. У них была просто территория еще сверху, они потеряли ее. Просто я хочу, ну, хочу напасть на анартов. тут резко появляются эти товарищи. Ну, вообще-то там у Нартов все полностью жопа, я смотрю. Все очень плохо. Ну тогда смотри, я вот направляюсь в город, в доме, чтобы У них столица осаждается сейчас. Ну, так я сейчас прилетел к ним. Ну, ты... Он к Ну ты видишь тур ты вот идешь туда войсками, а там осады идут. Да, вижу, вижу, вижу. И там через ход капитуляция будет. Не, ну они сейчас нападут по-любому, вот. Выйдут, Ну я кажется. думаю, они проиграют, поэтому... Ну тут. они проиграют, но там будут побиты войска у царцианских скифов, и на них нападут разные. А, ну смотри. Я боюсь, что царские скифт тебя дадут прикурить. Сейчас посмотрим, какие, какие у нас соотношения сил. Ну, если ты автобай, Но... конечно, играть будешь. У меня будешь. больше. У меня больше сил. Ну, не знаю, честно говоря, по-моему, у них много сил. У а меня больше? У меня больше, да. Пишет. Моланс сил. Мне yeah. yeah. yeah, кажется, да. у меня более обычная армия, чем у него. О, так, ну, ладно, разрешаю ход. А, Гильберт, неприсвоенный навык. Ну, давайте. Давайте ему обучим его. Ну да, кстати, я на следующий ход смогу империю сделать. Ха. Интересно. Так, ну я буду армию собирать еще третий стак. Так, вот сделаем. На деньги тратить все равно Царские скифы хорошо разрослись, если там как минимум территория 8, я думаю, есть Ну да, но... Блин, твою мать, захватили все-таки гетто и город Ох, они даже два захватили, нифига И те захватили, и те захватили Новый Карфаген, горе нападения надо, да, -да, да, конечно. Ой, надо с кем-то одним воевать. Да, ты чуть-чуть опоздал. Да, раньше никак не мог. Ну, смотри, сейчас, слушай, госпожа, эта женщина доказала, что умеет организовывать работу огромного домашнего хозяйства в своей семьи. Она амбициозная и не позволяет никому сидеть сложа руки, поэтому в ее усадьбах производит лучшее оливковое масло. Мы могли бы обратиться к ней, чтобы она помогла нам составить план развития сельского хозяйства. С другой стороны, можно поручить это дело другим знатным семьям. Возможно, мы тем самым добьемся их расположения. Странно. Капец, конечно, чума, блин. Просто по 30 человек в казну отрядить от немножко. Чума это вообще просто. Я, Я тут обладаю. тебе рассказывал, блин, великую историю госпожи, а ты взял какой то чуму, бля. Да, Достроить да, вообще. Охреневший, Края попутал. Я не знаю, а... нахер вообще где там территория в... В... Господи, где? В знаменательный... знаменательный момент. Переход в империю. Тип правительства изменился. Вы успешно провели правительственные реформы. Новый вот тип правительства империя. А что это мне дало? Вопрос такой серьезный? Ни хрена? Да, походу ни хрена. Мне просто написали маленькую фразу, поменяли правительство. Зашибись. Спрашивается, зачем я шел на это? О нет, опять у кого-то телефон. Сука. И speak. че well. We вы варбары думаете сможете победить против моей армии? Я это так не оставлю. Империя требует жерб. Минус один. Йоу, бабай, какое удовольствие, я смотрю, у нас минус пятьдесят пять. Отлично. Говно собачье у нас теперь тут офигенно, какое восстание будет сейчас во всех провинциях? Но да? я так и думал, сраная империя ничего никакой пользы не дает. Говно собачье. Кому эта империя вообще тогда нужна? Так, ладно, короче, тогда мы сейчас займемся порядком в гаде. У нас, что-то прям все очень плохо. С порядком стало резко. В Немесе... не, в Немесе у меня очень много людей. Там когорт легионеров дофигища. Там в принципе восставшие даже победить не смогут никак. Хватит там чикать. Писать. Прошу прощения. Заколебал. Так, а что там у Каситанов? У них есть небольшая армия, хотя как небольшая, 16 отрядов в принципе нормальная. Да, да, мы пересекли их границу, нам насрать. Риму никто не может приказать. О, у них там пуалисты даже в городе Иджигане. Модные какие. Хм. Так, ну ладно, Галия, наш теперь... А, мы, кстати, можем дикты сдать. Верность партии, хлеба и зрелищ. Налоговая ставка, то есть 19. давайте лучше зрелище. Это что то как-то я смотрю зрелище тут. Тут Небольшие налогообложения. Да, Опоздал я с, с наступлением. Ну блин, я вот не понимаю, зачем где там город в... возле меня прямо? Хоть у них территория находится ну далеко как бы, но... То есть у них территория проходит через э, скифов этих. по -фану. Ну, Я не понимаю вообще. по -фану. Ну, как как он уйдет в войска сразу. Закончил город. Так. Ч не тут? Ой, что делать с этими беспорядками сраными? А вот мне интересно, у меня империя. Но у меня все равно, по-моему, может быть восстание гражданская война. Короче. Я не знаю, зачем нужна здесь империя, она ничего не дает, по факту. Какая-то бессмысленная херня, там единственное, только верность всех политической партии становится очень высокой. И, по идее, гражданская война прям вообще редко может произойти. Ну, блин, я не знаю, как мне поступить даже. Каждый о своем, короче. Нет, я тебя тоже слушаю, просто я... Думаю, сейчас тоже. Чем делать-то? Не, ну по, по сути империя это просто слово. Ч это? Слово. Ну, типа. Да. В смысле слова? <laughs> я не понял. Да, в словаре есть такое слово империя. Ну это да ну. Воу У скифов сейчас будет восстание Они Через тоже ход. взяли империю Не, у них сейчас будет восстание просто Не бою вы потеряли 47 человек, капец Она фракции уничтожена Отлично Требат бат войну да? А, ты уже их захватил точно <laughs> Так... Блин Ну, эта армия постигается тоже границ Потихоньку Уж не потихоньку, а побыстрее Наверное, даже где-то восставшие города мои захватит. даже наверное. Капец, блин, чё, вот, Как всегда, не вовремя Вообще Жесть какая-то Да, если бы она была вовремя ну, ладно Отлично Мы сейчас два города захватим одновременно Ты думаешь? Царских скифов ну, Я так думаю Галич, что ты скиф? захватишь, а вот в Тур я не уверен Ну, Тур, да. А, ну, еще чума у меня, кстати Ну, у тебя войска побиты. Ну, в Туре там гарнизон побитый ну, смотри, можешь битву сыграть на, на видео. Сыграем, да. Потому что уже сколько ты не играл в битву. Ну да, как раз. Давно уже. Тоже уж точно. Так, ну ладно, за ход. Угу. У меня деньги купятся, блин. Жду пока исследуется технология. Буду строить уже наконец-то здание, О нет, на меня напалят ребаты. баты. 200 человек против 4500, но я думаю, 200 человек не победят. Не, пообязательно че. Пику ему в шею. 17 человек потерял. Как? Не знаю. Наверное, они встали задницами. задницами. Новый карфаген предлагает договоры падение и предлагает 1400 монет. Вол. Щед... Щедрое предложение. <смех> Щедро. Слушай, Родос, ты офигел что ли? Они требуют союза оборонительный и 1200 монет. Видимо твоя жена ничему их не научила. <смех> ну она <ладно, идите> нахер. <смех> У меня 9000, нормально, <смех> я их могу потратить. Восстание, восстание, восстание. Трех сразу в провинции. Зашибись. О, отлично. Скифу просто увели войска. <laughs> Они ливнули. О, oh, геты пришли к Галищу. Отлично. Вовремя бы. Но я сейчас его захвачу. А-за. Аз так, ладно, ну, давайте построим парочку зданий. Да блин, сколько это чума будет длиться еще? Мне так блин, уже пол войска сдохла. Здесь у меня будет чума, пока вся армия не сдохнет, или как? Да, кстати, интересно, что она у тебя происходит вообще. У меня ее не было давно. Че скоро у тебя будет? По всей империи. Ну, у меня есть своя чума. Но не так, что у тебя. Так-то эту армию буду двигать к Белзу. К там? Так. О, там горизонт 4 отряда всего лишь. Патрули, давайте-ка выдвигайтесь. Ну, тагетов разобьют, так, окей. В у нас 8 отрядов. Кстати, вообще-то там маловато людей. А, ему нужно. Можно, кстати, атаковать. Ха. Прям красно. Знаешь, практично. что? Короче, у гетов войскам по 18 атаки Все Ну, топовая армия. Да. Столько стакай набрал стак бомжей просто уже какой ход наверное 65 где-то так ты там собираешься захватывать каситанов? ну подожди не все так быстро объедь а войну какой позор так, а слушай, а мне, блин, к ним бибиски присоединились еще к войне? Ааа, с ними, господи. Да уж не кажется. знаю. Придет стак такой неожиданно. Нифига Так у тебя будет как раз у тебя же два стака, это не будет двигаться. В двух направлениях. Да как это? Точнее, в одном направлении будет двигаться. Да. Mm -hmm. Грубо говоря. Ну, ну, ты, ну, у тебя, ну, в любом случае есть армия еще. Тут битву, конечно, играть бессмысленно. всяких... Ну, убиваем. А, с... а с Британией можно повременить, мне кажется. Ть, ну, естественно, у меня там сейчас восстание в трех скорее естественно, повременить надо. Ну, вот так, да. Это что ж тут за строения все какие-то, блин, которые нельзя пристроить. Надо улучшение делать гражданской технологии. Наши так. войска не. болезни, болезнь, нужно умилостивить Богов жертвы? А как жертву богом принести? Свою жену убей. Скажи, умри, сука. Сука. Умри, сука. Тупая. Как ее убить? Шлюха. Какой-то дуру родили. Ну... No. <свят> Не, да... Ошибка природы, короче. <свят> Какой-то страшно бабу родили. А, конопатая, вот как слово. Не, конопушки. На лице. Конопатая. Дура. No. Какая-то, да? Mm -hmm. Ну, кстати, если где-то сейчас войска уведут, то у меня будет попроще уже. Так, слушай, город. У ну, если с культурой, я смотрю. У меня просто будет три стака идти. В одном направлении. Так, и я и смотрю, что? везде просадка по минусу уменьшилась. Хорошо. Так, но все-таки есть пару провинций, которые по-любому будут опять взбунтовываться. Так, так, так. Как сделать? Но ну, мы показываем. Слушай, ты можешь посмотреть, сколько провинций. Ой, ну, городов, то есть, у скифов царских. Да, я не знаю, как я тебя увижу, сколько у него. Это не можешь посмотреть. Ну. Но... Там же пишется, вроде. Раз, два. А где это написано? Нет такого. Нету. Нету. Но я вижу, что у него как минимум где-то городов так 7-8, наверное. 7-8 городов? Да, ну то есть я вижу просто, что на карте отмечен Короче, надо. Mm, это... много. Ну, раз. Раз. Раз, и Раз. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре у ну, него, хотя, слушай, не так уж и много. А, нет, пять, пять, пять, Дура еще есть, А, четыре. ну вот здесь, здесь я два города захвачу, как раз. Вот. Два городах, и буду двигаться, ну, на манч. Вот так вот. Потом этой армии, которая сейчас идет, я захвачу хочу гедов все будет уже есть так сейчас я пошлю всех своих агентов в испанию так а так я насколько я вижу особого восстания нигде не будет больше кроме как в гали по моему кроме гали нигде не будет можно кстати точно взять жену а, жена иди дипломат получить должность так нет нет не то, мне надо организовать покушение, Надо не покушение устраивать, а нужно увеличить наше настроение в провинции, там полная жопа происходит. Нет, они только могут всякие свои интриги вести, только никакой пользы. Сукины дети. Дети. Так, что там по времени, кстати? Можно уже серию закончить. Уже пора заканчивать. Да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Гриффинс, подписывайтесь от а Всем пока, удачи. Да, пока-пока.